Музыкальный канал, музыкальный канал. Да, мы с вами на музыкальном канале. Вот он какой, музыкальный канал. О, oh, бэйби, мы поем здесь, и все любят нашу музыку. Перед началом видеоролика хочу вам посоветовать канал нашего Рэнди, которого забанили и удалили его канал. И он создал новый канал, который называется игровой канал Рэнди, ребят, подписывайтесь на него, ссылочка в описании, поддержим Рэнди. Если через неделю наберется у него 20 подписчиков, то у меня выйдет два видео сразу. И всем привет, с вами я Гамбл, сегодня я снимаю видео о том реакция моей сестры на Брайан Она не знает, кто это такой... Даже не задумывается об этом. Если вы не знаете мою сестру, то вы можете ее увидеть в предыдущем видео о Хэллоуине. Такая Ютуб. -а. Ну нахер. Отец. Ну ты видел, видел. Отец подумает. Или на моем день рождения. Интересно, где она? Ты знаешь, кто такой Брайан Мапс? Нет. Нет. А хочешь посмотреть его? Да. Хочешь повеселиться? Да. Знаешь, кто такой Брайан Мапс? Нет. Веселиться? Да. Ребят, я буду сейчас показывать тебе свою сестру ее реакцию. Ну что, давайте начнем. Фух, ну, мы готовы. Да, дорогой? Ну, вроде да. Няня. Она очень хорошая и добрая, потому что я нашла ее на очень известном и проверенном сайте по поиску нянек. Э -э, ну ты же <свист> нашла ее по объявлению возле той подворотни. Ты можешь хоть когда-нибудь нормально мне подграть? <свист> Это папа так шутит, да, папа? <свист> <свист> <свист> ну вот и все, мы поехали. Пока, пока, пока. Ну что, детки, завтра нас ждет очень насыщенный день, а теперь ложитесь спать. Эм, -э -э, ну сейчас же только пять вечера. Спать! Даем! Мы хотим спать. Ну что ж, тогда я знаю, что взбодрит тебя. Ну и что же? Ice bucket challenge. Он же может заболеть. А ты молчи, иначе в твоем завтраке окажется сюрприз в виде собачьей еды. И да, возьми эту камеру, снимай все. Мне нужен видеоотчет о моей идеально проделанной работе. А теперь марш на кухню. Надо почистить зубы. Идеально. На кухню. Я не хочу кашу. А что ты хочешь? Шарики с молоком. Хочешь шарики? Получай шарики. А как же и на Кенти? Его тоже надо покормить. У вас есть третий ребенок? Вот дерьмо. За три! Так-то лучше. Ну что, вы уже пожрали? Пожрали! А теперь живо в школу у нас нет времени! Ключи! На шопу! Всем лифт! А почему я выгу? Ты наказан! Так все, бежим! У нас нет времени! Стоп! Почему мой ребенок колбаса? Вот дерьмо! Отпусти! Надеюсь, ты теперь не станешь идиотом, как твои братья. <свист> <свист> Ай! Осторожно, я отвечаю за вашу безопасность. Мне <свист> Мы забыли моего брата дома. Мне пофиг. Блин, грёбаные понедельники, ненавижу! Но сегодня же воскресенье. <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> Тогда пойдем напиваться, играться. Черт, <свеч> здесь забор. Ладно, Няня покажет, как надо перелезать. <свеч> <свеч> Снимай! Так, значит, слушай сюда. Тут очень много всяких качелей, очень много всяких железяк. Смотри, не упади или не улети вообще. Сволочь, что ты делаешь Играть всем! Привет! Ну что, детишки, идите поиграть. Ну что, детишки, идите поиграть. Никто не смеет заходить на мою площадку, ты понял? Так, все, теперь иди играй с другими ребятами, иди, иди. Пошел вон. Я тебе что сказал? Так, все, мне надоело играть. Пошли лучше в магазин за винцо, за шариками, которые так любит твой брат. Кстати, где он? Живо в магазин. Пошли за мной, за мной. Это нельзя. Это не трогай. А, знаешь, толко. Ой. А где ребенок? Так, я своровала водяру. Бежим. Ну-ка, иди сюда! Данная видеозапись была найдена в мусорном баке по улице Фиг знает какая 10. Подсудимые задержаны, а избитая няня так и не была найдена. Хо! Всем привет, друзья, с вами Брайан! Надеюсь, вам понравилось это крейзи видео, потому что снимать его было очень весело. Что оставить? Играйте! <смех> на самом деле это видео я готовил для трех миллионов подписчиков, но думаю вы не против, если я выставил его чуть раньше. Неудачные кадры вскоре выйдут на втором канале, а может даже и на основном, так что ожидайте. Обязательно поставьте лайк, если вам понравилось это видео, мне будет очень приятно. И также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Также спешу напомнить, что у нас с ребятами есть паблик чат в вайбере. Подписывайтесь, потому что мы там делимся отличным настроением. Ссылка на группу вконтакте все там же в описании. Ну а с с вами был, как всегда, я Брайн. До скорой встречи, пока. Так, ребят, сейчас моя сестра посмотрела первое видео. Ей, наверное, очень понравилось. Сейчас я у нее спрошу. Да, очень понравилось и смешное. Да, ребят, мы сейчас я ей включу второе видео. Она будет смотреть еще четыре видео. Сейчас мы посмотрим на ее реакцию. О, услуги милые и добрые няни. Оплата две бутылки водяры. Чудесно. Алло, добрый день. Мне нужны услуги няни. Срочно. Извините, конечно, но я больше не занимаюсь такими делами. Плачу ящиком водяры. Еду Здравствуйте, детки! Ваша мама уже ушла? Да. Отлично. Вас приветствует судебская няня. Уровень жестокости хард. Это значит, что вашим родителям все равно интересные повреждения своих детей. Круто. Нам не нужна какая-то там няня. <свы> Я не какая-то там. Будешь так со своей мамой разговаривать, но не со мной. Ты пожалеешь об этом. Он болен? Да, слегка. В детстве у него развилась инфра... Да, мне насрать. В общем, на этой чудесной ноте наше знакомство подходит к концу. А теперь живо в свою комнату! Ох, обожаю свою работу. Так, тихо всем! Ко мне подруга пришла. Привет, привет! Слушай, я тут с молчэй сижу, но не беспокойся, они нам не помешают. Привет, привет. Слушай, я сижу. <св Michiars> ну все! Хотите играть по-плохому, будет по очень плохому! Уровень жестокости ультрахар! <связываем> Бежим! Где вы? Далеко <связываем> не убежите, жоры! <жопко. связываем> А, хотите поиграть в прятки? О! отдохну я пока что и полежу на этой мягкой постели. Ну что, понравилось играть? Подруга, как ты сюда попала! Черт! Звони скорую! Тебе нужно полежать! Ну все, теперь я их точно прикончу. Вот ты где! Ах ты маленькое говно! <плёк> Ха! На этот раз тебе повезло! <плёк> Черт! <плёк> <плёк> Побежали отсюда! Да что это за дети такие? Куда они побежали? Только не это! Так, вот ты где! Всем привет! С вами канал Крутые чуваки две тысячи, и сегодня мы снимаем 100 слоев пищевой пленки челлендж. Ой, еще сегодня мы проведем эксперимент. Что будет, если сбросить человека завернутого в пищевую пленку седьмого этажа? Выживет он или нет? Давайте посмотрим. Я ненавижу челленджи. Я вас! Я вас! Я убью тебя. Я выживу. Я, Я, Я, Я сбегу от вас. Ой, меня укачивает Маленькое говно! Мы сделали это! Да! О, привет, детки! Ну что, как ваш первый день с няней? Я вас убью! Ой! Моя сестра смотрит следующее видео. Интересно, ей понравилось? Очень классно и забавно. Да. Нет, нет. Ну что, рассказывай, с чего все началось. Был солнечный день. Ничего не предвещало беды. Как вдруг... А, сейчас погодим. Кого он опять принесла? Дороба. Сколько лет, сколько зим. Эм, как неожиданно. А, ты насколько? На месяц. Фух, наконец-то я приехал. О. <смех> То есть вы совсем не ожидали его приезда? Совсем. Мы с ним не общались уже два года. Ну а что было дальше? Дальше все мои обычные повседневные действия из-за него превращались в какой-то цирк. Говно, собачье Нравится, да? Я тебя убиваю, ты спину убивать уже не могут по-честному, нормально, крысы бесят. а? Время 6 утра, дай мне нормально поспать. Заткнись, у меня решающий раунд. На тебе, на тебе. Что? И из-за этого он вас бесил, и вы решили его убить? Нет, это еще только начало. Потом в середине дня я монтировал видео и О! идеально. Всем привет, друзья! С вами я, Брайн, и это мои покупочки за июнь. Фух, наконец-то смонтировал это видео. Кул. Cool. Кого там опять принесло? Хм, hmm, почему он монтирует, а я нет? Чем я хуже? Пойду попробую. Ага, до свидания. О, я же сказал тебе мне не мешать. Ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, придурок. Так, ладно. На ну, чем мы там остановились? Привет, я не Брайан. И это... Брайан. Это вещь... Дерьмо. И это тоже... Дерьмо. Надеюсь, вам не понравилось. Всем пока. То есть, он испортил ваши видео про покупочки? Да, черт возьми. Я готовил их целый месяц. Там было много вещей из новой коллекции. Например, тени. <как> Давайте ближе к делу. Хорошо. Дальше мы пошли обедать. Но и там прошло не все гладко. Они а Так, значит, он нам еще и поесть нормально не дал. Да, но это еще ничего. Самое страшное началось ночью когда мы легли спать. Что это было? Наверное, показалось. Господи, серьезно! Да, ну все. тоже не мешало. <свист> а, оно живое! <свист> Ха, то, что вы рассказываете, это же смешно. Нет, это совершенно не смешно. Потому что потом у меня начались галлюцинации. <свист> В туалет. И из-за этого всего вы решили его убить? Ты принес не поесть? Ну, не убить... Ну да, убить. А вы уверены, Чтобы что все-таки избавились от него. <смех> <смех> Просмотрел еще одно видео. Интересно, ей понравилось это видео? Не очень. А почему оно тебе не понравилось? Потому что. Ну как-то оно ну, непонятное как-нибудь. Ребят, ну это всего лишь ребенок, и она не может понять все действия. Ну ладно, сейчас продолжим следующее видео. Добро пожаловать на битву экстрасенсов. Здесь мы проверяем людей на способности экстрасенсорики. Сегодня в гостях у нас... Да ты задолбал! Сегодня в гостях у нас необычная квартира с необычным обитателем. Давайте посмотрим. Весь город хочет знать, почему школьницу дерутся, как две курицы. Ну что ж, вот мы с вами и в той самой злополучной квартире. Давайте теперь познакомимся с содержимой девушкой. Погодите, что это за звук? Здравствуйте. Здравствуйте. Говорят, что вы одержимы. Это правда? Нет. С чего вы это взяли? Э нет? Ну, ладно. Тогда мы пошли. Стой! Вот дерьмо. Почему мы пришли к настоящей одержимой? Ну, у нас плохие рейтинги и у нас нет денег на профессиональных актеров. Точно. О, а вот и наш первый экстрасенс, Джулия Шмячк. Итак, Джулия. Вам нужно понять, что необычного и удивительного <плодовый> в этой женщине. Хорошо, я попробую. Можно мне ее фотографию? <плодовый> Можно и без нее. Смотрите мне в глаза, что вы видите. <плодовый> Не, здесь нужна тотальная очистка. Ну, ну все, теперь можно и пообщаться. Она что, реально одержимая? Ну да, мы думали, ты заметила. Я думала это по сценарию. глазам с трудом, но сама Оксана сдерживала приступ. Никто не смеет рыгать на мой костюм! <иск> <смех> Ух, думаю, этап знакомства подошел к концу. А теперь я проверю энергетику в этой комнате. Иногда стены могут рассказать нам о прошлых владельцах. Ну все, я сваливаю. Подожди, тебе нужно закончить испытание. А сколько заплатят? Тысячу баксов, как обычно. Ты прав, я не могу оставить это просто так. Все были в ужасе, кроме самой Джулии. Ведь она, как выяснилось, уже давно поняла, что у девушки внутри. Она стала одержимой из-за этой квартиры. У нее внутри демон, которого прозвали как повар. Ну что ж, если ее родные не будут против, я проведу изгнание. Ха, да они наверняка уже давно сбежали подальше от этой двинутой девахи. Да, они так и сделают. Отлично, тогда я провожу изгнание. А как проводить изгнание? Короче, просто махай руками как идиотина, а я сделаю из этого крутой монтаж, чтобы зрителям казалось, что что-то происходит. Окей. Что, изгнание удалось. Мы не, своим... мы не верили своим глазам. Мы не своим Да, он... заткнись он... Ты уже! О, боже, мы не верим своим глазам. Я наконец-таки замочила этого идиота. Ну нафиг! Кончили изгнание. <свист> вот дерьмо. Sentir... Очень круто, но интересно. Ну ладно, а так говорит. Ооо, всем привет. Сегодня очередной день беременности. Да ладно, шучу, конечно же. Моя жена уже на девятом месяце. Как хорошо, что скоро все закончится. Дорогая, что случилось? Роды! Мне надоели помидоры со сливками! Я хочу клубнику с селедкой, А потом сделать из этого смузи! А, дорогая, но ведь уже довольно поздно для похода в магазин... Э, а... Чего стоишь?! Надевай свои сраные ботинки! О, так вот где ты прятала мою кры... Дитку. Детка, может все таки не стоит так торопиться? Что значит не стоит? Не стоило мне выходить замуж за такого нытика! Ты даже отвезти жену в магазин в три часа ночи и купить ей все, что она захочет! Не можешь! О, дорогой это что реклама нового айфона я хочу его О, так мы же только вчера тебе его купили на 128 гигабайт всего на 128 ну все ты мне испортил настроение молодец теперь я не хочу ни в какие магазины я хочу домой Я вот жду-жду, пока ты извинишься, и мы уже пойдем в магазин, но, видимо, не дождусь. Ой, д -д дорогая извини... Ладно, затнись, я уже поняла, кто из нас глава семьи. Ненавижу! Вот мы и здесь! Дорогу будущей матери! Так, вот только давай в этот раз не будем тратить деньги на всякий бред. Одна бутылка молока, одна бутылка соевого молока, одна бутылка двухпроцентного топленого коровьего жирного миндального кокосового пастеризованного и диетического. А, я уже пять минут в магазине, а я так и ничего не выбрала. Ой, ну раз я уронила, надо купить так положено. Ой, вот же придурок, положи на место, иди плати штрафски! у тебя после него такие странные звуки в туалете, я под них хорошо засыпаю. А, нет, это слишком дорого! Алло, мам, мы с мужем ждем тебя на эти выходные. Надеюсь, <гас> <гас> ты не забыл, как она сломала твою любимую бритву. <гас> Даже не смотри на мясо в ближайшие два месяца. Дорогой, тебе какое лекарство от а? Я же не совсем дура, чтобы на тележке кататься. Как на меня люди посмотрят? <гас> <гас> <гас> Дорогой! У меня живот прихватило. Кажется, скоро начнутся роды. Это значит... Что нужно как можно быстрее ехать в больницу? Что нужно как можно быстрее купить все, что я хотела в этом грёбаном магазине? Где же эти сраные тампоны? Еда для себя! Я хочу эти колготки! А -а -а -а. Почему тут нет? Дорогая, может сегодня на ужин сделаем рыбу? У них нет клубники селетка! Дорогая, будущей матери и героини! Ну что, ты в порядке? Как наш ребенок? Какой ребенок? Ах, да! Я же забыла тебе сказать, я не беременная. Я просто очень жирная жена, которая любит клубнику с селедкой и громить продуктовые магазины. Ну, я жрать. это видео супер ты, и класс ты будешь его видео смотреть да тебе они очень понравились да ну как ты какая у тебя реакция на браунабса ну как э, сейчас смешная короче понятно ну это ребенок с ним уже все понятно ну, ребят, если вам понравилось это видео, поставьте лайки и подпишитесь на мой канал. И да, ребят, если вы подпишетесь на канал Рэнди в э, бли ближайшую неделю, то я выпущу сразу два видео. Если у него на канале наберется через неделю 20 подписчиков. Все. Редактор